что, друзья, всем привет. Сегодня у нас тихий, спокойный день. Даже тревоги не было. Вот, а обстрелов так уже дня 4. Может больше. Видимо, второй армии мира не до нас. Они сейчас заняты тем, чтобы как можно быстрее перетащить на левый берег Днепра все, что они намародерили в Херсоне. Вот, поэтому ребятки заняты. Ну, а мы, так сказать, пользуясь оперативной паузой. Не мы, а точнее я, в свой выходной день решил сходить порыбачить. Есть у нас тут такое озеро, называется Срибный килл. Это в Киеве. Килл, потому что он озеро имеет форму как кола, оно такое продолговатое. Вот. А срибный, потому что э, здесь когда-то давно монахи здесь были прииски и монахи добывали серебро. Поэтому срибный килл. Первая точка результата не дала. И это может быть даже хорошо. Я знаю, есть такая примета Здесь первого заброса. Запоймал, то потом уже буду галякать Озеро это достаточно интересное. Я здесь э, был весной Когда был нерест Видел очень крупных Карпов, которым было Абсолютно не до меня Вот они тут резвились Ну такие торпеды вылетали из латошков, что ну, мама не горюй, солидная. То есть ну, очень приличные экземпляры. Здесь также я видел летом, когда я был здесь дважды. Видел окуня. Собственно, на него я и рассчитываю. Не знаю, как насчет... Там, по-моему, можно стать. Не полезу, там хаща Вот, не знаю, как насчет наличия щуки. Вот. Но окуня я здесь точно видел. У меня есть поляризационные очки и под водой его видно было очень хорошо. С тайками ходил, небольшой, вот, Но он есть. Что там, вам жизнь, мне мужик какой-то рыбу на удочку. Также есть лещ, я знаю. Коллега мой с работы ловил. Вот, и в принципе есть на что посмотреть, есть что половить. О, отличное место. Сейчас попробуем тут. Смотрим. Пойдет нам такое место, нет? Место тихая, яма, перекат. Как в том анекдоте. Потом расскажу, попробую покидать. Бобрики поработали Понятно? Бобры тоже есть Кстати, по поводу бобра. Есть у меня предположение, что это проделки того самого экземпляра, которого несколько лет назад видели неоднократно жители нашего района. Он тут шарился по улицам, по рынку лазил. Тут рынок был недалеко. По рынку и так далее. То есть он тут жил. Но говорили, что он жил на соседнем. Но там есть еще одно озеро. что Он жил на соседнем озере. Не знаю, насколько это правда, где, где он конкретно жил. Но, как видите, бобры в Киеве существуют. Где он сейчас, мне неизвестно, наверное, в партизаны подался. Вот у нас тут новая локация. Еще одна. Тут есть где стать. Кстати, компанией можно тоже стать. Вон, когда это костер жгли. В целом здесь неплохо. Здесь можно стать. Ну не знаю, человек Человека четыре станет точно ну, Было несколько всплесков на воде В том месте, куда я подошел Хищник то ли просыпается То ли засыпает Время уже три часа дня Не знаю, будет ли он его вообще ловиться ну, Скажем честно, я вообще не готовился к этой рыбалке Вот Просто дома свет выключили Вот, а радио слушать мне уже надоело Книжки я уже читал вот. Ну, поэтому я взял себе две вертушки жменю силикона и пошел рыбачить. Как-то так. Посмотрим. Угу. Вечерний эмоцион. Хорошо, ребятки, скоро спать. Вы влетели в теплые края? Чешешь ты себе там за ухо. Ну что, друзья, утки улетели. Я проголодался. Скоро уже темнеет. Вот. Ходите. Спасибо всем, кто досмотрел аж до сюда. Ходите чаще, на свежий воздух. Если погода позволяет. Одевайтесь потеплее. Выходите, дышите свежим воздухом. Вот. Если у вас есть такая возможность сходить, вы любите грибы собирать в безопасный лес. Хотя не знаю, есть ли они у нас сейчас безопасные, эти леса. Вот, особенно это касается тех районов, где побывали освободители вот, это Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская область И вот уже скоро будет освобождена Херсонская Там, конечно же, освободители понаставляли после себя Очень много неприятных сюрпризов И, к сожалению, у нас уже были неоднократные случаи подрывов грибников Больше же воевать не с кем Люди идут собирать грибы, подрываются на растяжках, взрываются на минах, фермеры взрываются, такое. Вот. Читайте книжки, отдыхайте, особенно если вы живете в нашей стране, то как можно чаще старайтесь отвлекаться. Это очень помогает, это полезно для психики, для вашего здоровья. поэтому. Всем желаю мирного неба, добра, пока, до встречи в следующем выпуске.